Приглашаете? приходите. Сохранением всех прав и свобод. Правильно? Я вопрос задаю. Сохранением всех говорю, прав и свобод? Проходите, пожалуйста, в кабинет. Сохранением всех прав и свобод? Я вас приглашаю. Приглашаете. Мы к нему, ожидали ответчик. к нему, к нему, к нему, к нему, к нему, к нему, к нему, Да нет, спасибо, я постараюсь. Судебное заседание является открытым, то есть заявление об отводе суду, если китаю, если имеется. Имеется. Заявление об отводе судей. Включается заявление в материалом дела. Я старший судебный пристав, который в районном отделении судебного человека вы понесли на убилок, и воронки. Я уверен, беспристрастное судо, поэтому основное мнение, что мы будем отразить, но нам сюда отнимать судо. Деказы чьи-то Я хотел бы спросить, вы сейчас в статусе кого спрашиваете меня? У вас сейчас процессуальный статус никто. Вы сейчас к кому обращаетесь и в каком процессуальном статусе? Вам заявлен отвод. Я Почему не обязан отвечать на ваши вопросы. Я пока еще не ушел, и пока еще я веду это дело. Отвод рассматривается тем же судьей, которым он заявлен. Поэтому ваши выпады, относительно никто, я могу их воспринять как оскорбление. Я считаю, что ваш процессуальный статус... Вы правильное сейчас... вы обязаны отвечать на вопросы. Вы сказали, вы прочитали, я вас внимательно выслушал, я хочу понять для себя определенные моменты. Насколько правильно, может быть, вы их понимаете. Угу. У вас прозвучало. У вас... Я заявил отвод судье Миньки и она этот отвод удовлетворила. Я хочу понимать, что вы знаете о причинах удовлетворения этого отвода. Хорошо. Сейчас прозвучала фраза, что я обязан отвечать, чем предусмотрено. Прошу разъяснить, моя обязанность отвечать. Вы отказываетесь отвечать на мой вопрос? Нет, я прошу вас Я вам расскажу. Я вам, не отказываюсь. Почему я, судья? Я с вами не спорю, Денис Зачем вы решаете Денис за меня, что я, я, делаю? я с вами не спорю. Зачем вы, вы решаете разъясни. за меня? Я не отказываюсь отвечать. Я просил сначала разъяснить, потом вы я не хочу ответить, ответить, поэтому Я хочу ответить. Денис Владимирович, я вам э, подробно де... зачитал ваши процессуальные обязанности и права. В них я не услышал обязанность отвечать. Можете не отвечать. Не нужно. Нет. Я вам рассказал то, о чем вы, вероятно, забыли. Я вспомнил кое-что. Больше других вопросов у меня в связи с отводом к вам нет. Суд удаляется. Я поясню, а у меня дополнение. Дополнение к отводу. Дополнение к отводу. Если вы ссылаетесь на определение судьи Ментюгова и вам этого мало, я привожу в пример определение судьи Луценко Ленинского суда, который удовлетворил заявление об отводе, не являясь тем же судьей, рассмотревшим дело. Вы сейчас желаете мне что-то сказать, а когда я вас спрашивал, вы этого не желаете. А почему я должен, я по вашему мнению, желать что-то или не желать? Почему? Но вы же требуете, чтобы я ваше мнение слышал. Требую.